Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Я провел прямой эфир с героями своей книги, одной из книг, и он вызвал большой интерес. И большой интерес он вызвал именно за счет того инструмента, который мы использовали с этой парой, это Оля Денисенко и Дмитрий Денисенко, для их преображения их жизни, коренным образом преображения жизни. И не случайно интерес, потому что у многих действительно встает, встают в жизни задачи, ситуации создаются, когда нужно совершить какой-то совершенно неожиданный, может быть, непонятный, незнакомый шаг, выход за горизонт, который развязывает многие узлы. То есть человек... Затя... Человека затягивают, затягивают его э, обыденные какие-то события, в обыденные проблемы, они нарастают как ком. В конце концов, этот ком превращается в такой большой э, и трудно разрешимый, что за любую ниточку потяни, э, ты все равно, будешь иметь, э, все равно не сможешь найти конца. И вот э, есть такой инструмент в моей практике, это инструмент называется «Форсаж» который позволяет в корне поменять всю жизнь, всю ситуацию. И это, это, этот процесс, он, он настолько эффективен, что, по сути, позволяет человеку открыть ну, совершенно новые ресурсы, глубочайшие ресурсы, которые до этого не использовались в жизни. Даже в этом роду никто не использовал, допустим. Но человек может шагнуть вот за горизонт своих ресурсов и открыть их новые, новое содержание. Вот такой вот инструмент. И вот о нем возникло много вопросов, и я постараюсь на них ответить, на эти вопросы. Форсаж – это такой личный, индивидуальный процесс. Это, по сути, тренинг, круглосуточный тренинг. Он длится пять дней как правило 5 дней 3 это минимально это бывает ситуация когда можно в 3 уложиться но это все исследуется в начале максимум 10 дней то есть это вот от 3 до 10 дней в зависимости от сложности задачи в зависимости от состояния человека и так далее это действительно круглосуточный то есть мы с этим человеком выезжаем в определенное место. То есть это тоже отдельная история, потому что для каждого человека подбирается именно то место, где он может раскрыть максимально свои ресурсы, где закрыты его, сокрыты его ресурсы. Бывают ситуации, в которых приходится идти заглядывать в прошлые жизни и находить там ответ, потому что в этой жизни уже все человек перепахал, все исследовал, развивался во всех направлениях, но, в конце концов, так и не смог достичь желаемого результата. И вот, оказывается, причина, тормоз находится в глубине веков. Иногда приходится идти в глубину веков и идти в то место, где он когда-то что-то делал, и там что-то произошло такое, что э, закрыло его ресурсы. Это, например, его преждевременная смерть где-то. Где-то он погиб там или что-то. Или это э, совершил какое-то деяние, которое перекрыло всю дальнейшую жизнь. Например, у одной женщины она ну, все классно. Она уже себя э, изучила, исследовала во всех направлениях. Э, у нее все замечательно. И красота, и здоровье, и все. Но э, семейного счастья нет. То есть замуж так и не может выйти. Оказалось, что она вот в одной из прошлых жизней закрыла этот вопрос так крепко, что это закрыло ее и в этой жизни. И вот открыв этот ресурс, буквально через несколько месяцев она уже решила свою судьбу. То есть такие вот вопросы, они это не только вот в части личных отношений. Здесь более, есть более серьезные задачи. Например, человек, который может уходить из жизни, то есть его уход уже то есть серьезная болезнь и он может уйти из жизни и все инструменты перепробованы то есть это бесполезно или такая болезнь которая неизлечима то можно найти тот то место тот раскрыть тот ресурс вот этот распаковать вот эту капсулу и тогда открывается новая жизнь такие тоже случаи есть в моей практике когда у человека открывается второе дыхание, по сути, вторая жизнь. Ну и так далее. Можно человека таким образом раскрыть ресурсы, которые позволяют ему решить эти же задачи, которые он решает в жизни, но на совершенно другом уровне. На совершенно другом уровне. Например, одна женщина... Классный специалист, все, но ну вот все, затык, затык, как-то не получается у нее добиться того максимального эффекта, который она достойна. Она действительно достойный профессионал в, в своей очень интересной области, и у нее не получалось выйти на тот уровень, она, которого она действительно достойна. А оказалось тоже э, потом, причем в ближайшем э, прошлом у нее была э, ситуация э, в ближайшей жизни, вот, в прошлом, была ситуация, которая закрыла ее этот вот выход на высокий уровень. И интересно, мы возвращаемся из той страны, где нужно было, где мы открыли этот ее ресурс, прилетаем в аэропорт, в аэропорту ждем чемоданы, и здесь же есть звонок, здесь же есть звонок, и говорят, вот нам вас порекомендовали, вы классный специалист, и вот есть для вас заказ, на 25 миллионов, то есть, понимаете, то есть, все, то есть, для нее она вышла на свой, реально, на свой уровень, то есть, вот э, такие вещи, то есть, форсаж, это э, такая экстренная помощь, позволяющая э, кардинально изменить жизнь, человек упирается во что-то у него и бизнес вроде бы есть там все, все решается но все это серенько, все это не того он чувствует, что не, те, не, тот, не та реализация не тот потенциал раскрывается потенциал его гораздо больше не раскрывается он на полную мощь что-то мешает он и то, и то пробует ездит на тренинги, ездит там по местам силы там поднимается в Тибет едет в Амазонку на вузе Амазонки там допустим и такие вещи я видел, и не решается задача, потому что нужно знать, куда ехать, как говорится, с кем ехать и что там решить, и вот когда все это ты сводишь в один процесс, то получается уникальный результат. Эта технология, она достаточно непростая, это мое ноу-хау, я его испытал сначала на себе, оказался в ситуации, когда мне открылся этот инструмент. На себе я открыл себе новое продолжение жизни, новый этап жизни. И я исследовал, и оказалось, что это реальный инструмент, который можно использовать. Но здесь важна подготовка. Во-первых, я не каждого беру в этот процесс. Потому что здесь важно, ну и моя готовность, чтобы я мог действительно реально помочь. Я беру только тогда, когда гарантирую результат. Вот, не всегда это бывает, ну, разный, человеческие человеческий фактор, есть человеческий фактор, что-то, где-то какая-то, может, несовместимость, неверие человека, там, ну, много чего, его, его, собственно, неготовность, то есть, это тоже важный момент, неготовность людей, это часто останавливает, вот. но, тем не менее, я проверяю, насколько я готов, вот в этом случае помочь. Это один вопрос, второе, а насколько реально этот инструмент ему нужен? Может быть, ему нужна просто консультация или серия консультаций. Я вообще провожу одну консультацию, но в некоторых случаях я решаю такой, как бы коучинг, некоторое сопровождение, несколько сессий. Вот. Но, может быть, этого достаточно. Но когда я вижу, что действительно есть возможность открыть уникальный ресурс человека, и он прыгнет, как говорится, выше головы, тогда, и все совпадает, тогда я начинаю подготовку. Подготовка длится где-то месяца два. Я исследую всю, всю жизнь человека, его прошлой жизни. его нахожу те слабые места, которые есть в этой жизни. Нахожу сильные места, которые были когда-то. И почему они, почему они сейчас не реализуются? Ведь многие же знают, что в прошлой жизни он там был тем-то, тем-то. Почему сейчас он такой серенький, маленький? Значит, что-то здесь не то. Какая-то там есть нерешенная задача. Ну вот, то есть, около двух месяцев уходит у меня на исследование, подготовку, разработку маршрута, согласование с человеком, там, и прочее. И уже после этого, после этого мы начинаем четко проговаривать. Время удобно для человека и меня, значит, ну и для той ситуации, потому что это бывает иногда, и ситуация требует четкого определения времени, и э, потом, значит, э, место все определили и так далее, то есть идет уже по, э, конкретная подготовка э, к такому процессу. А потом уже, в общем-то, начается время, день, и э, мы выезжаем да, в это место и работаем, но говорю, работа, вообще-то пять э, дней, это в среднем пять дней, это, конечно, Условно говоря, потому что я говорю, два месяца до этого подготовки. Человеку тоже даю определенные задания, чтобы он готовился. Нужна какая-то проработка его, вникание в какие-то вещи. То есть, он тоже участвует все эти два месяца, участвует. То есть, идет такой серьезный подготовительный процесс. Потом, значит, в самом, в самом форсаже уже идет процесс очень активно. Я говорю, здесь... Круглые сутки практически мы находимся рядом, общаемся, все, все очень тонко, глубоко прорабатываем. Ну, вот так вот и получаем конкретный результат. Тот форсаж, который мы, о котором мы рассказали вот в этом прямом эфире, он хорошо описан в книге «Пробуждение женщины». По сути, он и родился благодаря этому форсажу, потому что там это был другой процесс – это я выехал к, к одной семье, и я попросил включить весь род. То есть мы работали с родом. Форсаж для всего рода. Родители, родители бизнесмена участвовали, родители его жены. И вот мы таким составом работали. Это был процесс очень серьезный, глубокий. это новый, оригинальный тоже был процесс, но зато он позволил всей семье, всему роду шагнуть на очень высокие результаты. То есть это уникальный процесс, который, которого тоже не было. Но вообще каждый форсаж он уникален, каждый, то что он несет, во-первых, разные задачи, разные люди, разные места, разные инструменты используются, но вот, вот таким образом. Поэтому, друзья, кто желает, вот, чувствует необходимость в этом, подавайте заявки, я рассмотрю, и если откликнется мое, мое понимание, ее готовность, то тогда мы с вами уже будем конкретно прорабатывать эту, эту задачу. Диана, есть вопросы какие-то? Клаточек нужны? Да, платочек, спасибо. Чукаю. Вопросы нет, в основном пишут Ну по стоимости. Это, наверное, в Директ, да, лучше уточнять Директ. Там да, там разные градации, поэтому посмотрите. А в основном на благодарности, сайте. книга, что помогла в трудное время, материнская любовь. Вот понравилась книга, писали. Писали, что в нашем роду все женщины с яйцами, что сейчас прорабатывает вот эту задачу женщина и с родом работает. Именно по этой теме. Ну, сейчас, сегодня у нас, благодарю за вот такие отзывы, благодарю, что вы используете эти знания в своей жизни, и что есть результаты, это главное, что есть результаты. Но я хотел бы сегодня как раз вот именно консультациях сказать и о форсаже но консультации Куда я провожу консультации за пишут в директ писать пишите да. ли вот как сообщение лично пишите да. кому-то здесь вот, в директ да. а, а, консультации я тоже провожу а, оригинальные я провожу всего одну консультацию а, один раз но я а, даю человеку полный анализ того, что с ним происходит, Мы находим все причины, даю инструменты, которые нужно использовать. Прокладываем путь, маршрутную карту, как говорится, если надо, человек под запись, но обычно под запись заставляю сделать, чтобы уже человек ничего не упустил. Ну и пожалуйста, иди вперед, дальше все вопросы решаются именно благодаря этой схеме, ты решаешь легко и просто и ты добиваешься результата. Вот. Это тоже есть определенные у меня здесь ноу-хау в консультациях, почему удается проводить такой мощный, эффективный процесс за одну сессию. Вот. Ну, а вот форсаж – это, я говорю, два месяца подготовки и потом пять дней мощнейшего форсажа. Три дня – это в особых случаях, я несколько раз проводил трехдневный, но это нужна высокая готовность человека – и задача может быть не такого высокого плана или она уже на поверхности она созрела и три дня минимум вот от трех но до десяти десять дней это когда она, человек с нуля ну одна женщина из бизнеса там вообще у нее только деньги в глазах были и у нее с бизнесом вообще оказалась серьезная проблема она попала под, под внимание Следственного комитета, а согласитесь, это уже очень серьезно, это не налоговое. Вот. И, и у нее большой бизнес. И вот мы, в конце концов, 10 дней проработали и спасли ее бизнес. Так что здесь разные ситуации, разные, конечно, задачи, разные люди и разное время. Очень интересно, еще раз говорю, то, что мы надо... Все-таки работать в определенном месте. Это очень важно. Бывает, что местом работы является то место, где живет человек. Бывает, что в результате форсажа человеку нужно переезжать куда-то, вообще жить. И такое, такие несколько случаев были, когда человек оказался, находил свое предназначение, свое место жизни и оказывался совершенно в другом месте, где не ожидал, но там для него все и разворачивалось. Потому что открываются новые ресурсы, и для новых ресурсов уже то место, где он живет, где действует, уже становится не, ну, не того размера, костюмчик не того размера. Ну вот так, друзья. Диана, если нет Наталья Харченко пишет. «Два года назад я увидела приглашение на консультацию к Анатолию Некрасову. Написала и встретилась, и я исцелена. Благодарю, мастер, вы волшебник». Ну, Наталья, да, э, особый случай. Ну, как особый? Она просто э, особой в том, что она э, сначала сомневалась. У нее было стремление выйти из очень серьезной болезни, которая ее уже уводила из жизни. Но у нее были сомнения. Вот убрать эти были сомнения. Задача первая. Удалось это все. А дальше все пошло классно. Поток жизни, и она вышла. И от нас сейчас сотрудник Академии прекрасно себя чувствует, замечательные отношения в семье. То есть, да, результаты замечательные. Единственное здесь трудность на этом пути – это поверить. Поверить в то, что можно все решить своими силами. Все можно решить. Вот с небольшой моей помощью можно добиться удивительных результатов, полностью перекроить жизнь. Итак, друзья, я такое короткое сообщение – для вас вот разъяснение, к, дополнение к тому эфиру, который был вот с этой замечательной парой. И кого интересует именно это, этот вопрос, вопрос форсажа с родом, то прочитайте книгу «Пробуждение женщины», там достаточно подробно все это рассказано. Еще был такой вопрос, что теперь онлайн форс, форсаж? Нет, нет. Форсаж все-таки нужен очно. Это очно. Но это не проблема. Единственное, сейчас, может быть, не придется выезжать за границу. Надо будет искать те, ну, те места, где в России, ну, в тех странах, куда можно выехать. Но судьба подведет человека и наем эти места, где будут решены эти вопросы. Это, это очный, это обязательно индивидуальный очный процесс. Здесь по-другому нельзя, потому что это постоянный энергетический контакт. Постоянно это мысль, слова, постоянно все вместе, все проживание, ощущение. То есть это ну, несколько суток вот такого, вот, вот такого процесса. Несколько суток с мастером. Да, да. Одна женщина, у нее была такая ситуация интересная. И она вот, значит, днем мы работаем, работаем, ночью она плачет. Днем работаем, работаем, ночью она плачет. Вот еще Гуля написала. Анатолий Александрович, благодарю вас. У меня тоже была консультация 6 месяцев назад. И сейчас я студентка ГРЛ гармоничное развитие личности курс у меня жизнь меняется к лучшему такие чудеса происходят на самом деле не чудеса, друзья на самом деле все эти ресурсы все в вас нужно вовремя раскрыть я сейчас вышел в такое состояние, когда эти ресурсы раскрываю очень глубоко и очень легко, раньше это трудно было, сейчас видите, вот этот форсаж он не случайно появился потому что я за короткое время, представляете, за там, ну, за несколько дней мы переворачиваем всю жизнь человека. это ну, Согласитесь, это э, очень э, непростая задача. Но сегодняшнее мое состояние энергетическое, энергетическое состояние, пространство, оно тоже влияет. Почему мы оказываемся в местах силы или где-то там, там, где нужно. И э, те новые инструменты, новые эволюционные инструменты, которые сейчас э, я тоже активно использую. Это и духовные, и энергетические метафизические, физические, психические. То есть там все, все используется. Вот. И это действительно дает мощнейший эффект. Консультации тоже э, достаточно глубокие. Опять же, за счет высокого вот, моего такого погружения в человека. Понимаете, я настраиваюсь на консультацию с человеком уже до того, как мы встретились. Э, Идется настройка наших душ. И тогда, когда он ко мне приходит, по сути, его душа уже мне дает всю информацию, которая нужна. По сути, я человеку озвучиваю то, что хочет от него душа. Почему так настолько эффективны эти консультации? Потому что Здесь уже человек не может твердеться, это его душа говорит. Он это слышал или во сне, или в э, каких-то мыслях и так далее. Она ему постоянно об этом говорит, но он пропускает ему шею или не обращает внимания. А здесь уже я все четко расписал, протранслировал и под запись. Я даже иногда пишу под тем, что человек записывает, записывает, записывает, а я пишу сверху к исполнению по старой директорской привычке. То есть, то есть, дается такое, такая маршрутная карта, выполнив которую человек гарантированно получает результат. Гарантированно получает результат. Что-то еще есть? Ну, есть, не знаю, насколько это по теме, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у моего сына одна женская хромосома больше, чем нормально по генетике. И я уже выявила, что моей мамы было нерожденный. Ребенка. Когда я родила своего ребенка, то я, наверное, этого ребенка отдала своему сыну. Потому что во мне живет моя мама. Как мне быть в этой ситуации? Ой, как вы запутано все накрутили в своем сознании. Все гораздо проще, я думаю. Я вам советую пройти курс генетическое здоровье. Проработать рот до седьмого колена. Очень легкий, простой курс. Он начнется по моему в середине ноября пройдите его и вы многие проблемы уберете это уникальный курс вообще я советую всем тот кто и на форсаж пойдет пройти курс генетической здоровья это уникальный процесс который действительно до седьмого колена вычищает родовые проблемы это вот пройдите а потом если что-то еще останется нерешенным, тогда уже можно идти дальше. Но вот этот пройти надо обязательно. Да, ссылочки все вот на эти программы в Топлинк, вот как в профиле заходите, там единственная активная ссылка, и по ней все видно. Либо пишите в Директ, вот как сообщение просто пишите. Дорогой Анатолий, как перестать быть мамой для мужа? Чувствую, что часто, часто пребываем в детско-родительских отношениях, а хочется ощущать мужские и женские взаимоотношения. Ну, пошли уже консультационные вопросы, но это вопрос зрелости, зрелости вашей, потому что мамочка для мужа – это просто несозревшая женщина, значит. Надо, чтобы женская часть была гораздо больше, чем материнская. Почему мамочка проявляется? Мать, энергии матери больше проявлена, чем энергия женщины. Раскрывайте женственность. Для этого есть много всяких инструментов, даже у нас вот есть инструмент, это клуб женских, качеств. клуб женских качеств. Раскрывайте, вот я уже много раз говорю, женских качеств всего более 200, более 200, а женщины живут на 2, 3, 4, 5 от силы 7 качеств. Ну согласитесь, какая здесь женщина? Поэтому раскройте хотя бы 30 качеств. И вы уже наверняка, уже гарантированно даже не будете для мужа мамочкой, Потому что материнство отодвинется уже на должный уровень. Да, курс генетического здоровья начнется 26 ноября. Спасибо, Наталья. Валентина, насколько я помню, Валентина Кузнецова. Благодарю, благодарю за все изменения в моей жизни. Очень большого мастера своего дела, Анатолий Александрович, благодарю. До встречи в Геленджике. Я смотрю, там многие уже нам пишут до встречи в Геленджике. <смех> Чина, <смех> да, друзья, в Геленджике будет поток жизни. Вот мой такой коренной тренинг. Это коллективный процесс, очный, коллективный. Он будет проходить в Геленджике. Будем использовать энергию дольменов. Море, природы, сосны здесь классные, просто супер. Вот. Вся обстановка и будет посвящен здоровью. То есть тематическая тема этого тренинга – это здоровье. Город, курорт Геленджик, даже в январе. Да. А как быть, если про предков нет никакой информации? Неважно, неважно, это неважно. Вся информация про предков находится у вас в сознании, она и определяет жизнь. Поэтому то, что вы в сознании и подсознании, даже если вам в сознании ничего нет, в подсознании все это заложено. Поэтому вот курс генетического здоровья проработать вы можете даже не зная родственников, но решить все эти задачи. Так что это не имеет значения. Читаю ваши книжки, они очень помогают. С семье наладились отношения. А, друзья, но ну, книжки книжками... Это хорошо. важно мне вторая часть, что это помогает. То есть, Значит, вы используете. Друзья, читать книжки можно, но еще лучше, если это применять. Я мечтаю о том, чтобы все то, что написано мной, было применено в жизни. Тогда жизнь изменится. Гарантированно изменится. Могу ли я попасть на ваш семинар «Живу в Казахстане» на семинар в Геленджике? Имеет ли возраст значение? Возраст не имеет значения, начну с последнего У нас и 80-летние были, это не проблема Важно, чтобы вы были заинтересованы в том, чтобы измениться А как попасть? С Казахстаном, кстати, да, по-моему, открылось у нас сообщение Спокойно приезжайте, нет проблем Здравствуйте, внук шести лет агрессирует к младшей сестре и бабушке С чего начать? Благодарю когда мальчик агрессивен, надо смотреть, не давят ли излишние женщины на него, потому что агрессия мальчиков как раз рождается на давление от матери, от бабушки, на давление, на контроль. Он самостоятельный, он там то. То есть сейчас дети вообще уникальны. Поэтому, уважаемые бабушки, это, э, вы зачастую не готовы к современным детям. Поэтому они агрессивно, жестко э, э, отстаивают свои позиции. И вообще он к женскому, я так понял, и к сестре тоже, к женскому полу. То есть, пожалуйста, отнеситесь к нему как к мужчине. Уже в маленьком возрасте нужно относиться к нему как к мужчине, уважительно. Тогда он, он по-другому себя будет вести. Вы знаете... Вот я один раз видел такую ситуацию в Туркмении. Значит, Отец, ну, мы сидим за столом, и вечер уже отец подзывает к себе семилетнего сына и говорит, сын, завтра я уезжаю, там, ну, по делам, ты остаешься за главного в доме. Ну, понятно, восток, там, мужчина во главе, да, но семилетний мальчик четко на себя берет эти обязанности и их выполняет. То есть это вот это уважение, я не говорю, чтобы он там был главным, но то, что он мужчина, вот это он должен чувствовать постоянно, тогда он не будет агрессивным. Агрессия мальчика всегда связана с неуважением в нем мужского начала. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, подробнее про Геленджик. Благодарю. Ну, Геленджик, во-первых, почему Геленджик? Но поток жизни у нас каждый раз проводится в разных местах. Ни разу еще не повторялся за 10 с лишним лет. И выбирается место под задачи. Задача этого потока – это здоровье. А Геленджик для этой цели подходит очень даже хорошо здесь здоровье и физическое, здесь прекрасный воздух здесь хорошие теренкуры здесь море здесь также для хорошей... здесь прекрасный сосны воздух классный, несуетливый город чистый, очень добрый, душевный Поэтому... и плюс еще Дальмены. дольмены может быть кто-то этого еще не знает это очень древние. Такие сооружения, несущие высокую энергетику, глубокую духовность. Вот, работа с ними тоже открывает кое-какие способности человека. Потому что у нас поток жизни, он открывает и физическое, и психическое, и духовное здоровье, формирует. Вот таким образом. Поэтому все вместе вот сложилось, и мы э, Геленджик выбрали для этого процесса. Спрашивают, про курс генетического здоровья это про изменение сознания? Ну, э, изменение сознания. Все идет через сознание. Мы же люди умные, поэтому э, без нашей головы ничего не решается. Но если учесть, что голова самое больное место у человека, то любое изменение сознания, это, конечно, идет на пользу. Конечно, работа и с сознанием тоже, но там и такая глубокая энергетическая еще работа. Виктория, можно в Геленджик с двумя малышами 3-5 лет деть некуда? Вот этот вопрос надо с организаторами решить. Если будут еще кто с детьми, то можно будет организовать. Мы организуем, на потоках организуем для детей такой разновозрастный детский сад. Но ну, если будут, надо ä, разговаривать. Да, вот запрос пишите, что вот мы да. хотим, у, у нас такая ситуация, да. мы тогда будем воспитателей искать. Но и у нас, как правило, на каждом потоке uh -huh. малыши присутствуют, обязательно. И э, я помню, самое маленькое, это было вот 40 дней, и вот это вот как раз та пара, 40 дней малышу, они приехали э, на поток, э, на машине приехали, на поток, 40 дней малышу. Это вот та пара, о которой я говорил, с которой провел прямой эфир. Мне 49 лет, с мужем вообще отношений нет, нет гармонии, дети взрослые. Как и быть? Да, пора принимать уже серьезные решения. Значит, Как быть? В первую очередь я бы вам посоветовал себя переформатировать. Посмотрите, может быть, вам стоит пройти курс гармоничного развития личности. Или, ну, наверное, лучше, может быть, даже начать с, с консультации со мной. Это можно и в онлайн-режиме мы с вами проговорим все, может быть, и решим сразу какие-то задачи. Если потребуется, то тогда нужно будет уже пройти курс гармоничного развития личности. Но это уже второй этап. Но вот, может быть, начать все-таки с консультации, тогда будет понятно, что делать дальше, какие инструменты использовать, какая у вас ситуация, насколько она запущена, есть ли шансы ее улучшить или надо использовать хирургические инструменты. Это будет видно из консультации. Виктор Александр Александрович, добрый день, подскажите, когда будет поток в Еленжике? С 4 по 11 января, то есть вот рождественские как раз мы захватываем праздники, с 4 по 11 января, 4 уже нужно присутствовать, заехать до обеда. Вот 11, до 11 полный день мы работаем. Светлана. Здравствуйте. В седьмом классе отправили сына учиться в кадетский корпус. Сейчас мучает совесть. С одной стороны, понимаю, что на перспективу хорошо. Воспитываю одна. Приедем к вам в Геленджик. Можно с ребенком? Ну, имеется в виду с этим ребенком? Ну, конечно, можно. Конечно, можно. 15 лет ему сейчас уже, да? А седьмой класс? Ну, помнишь, Нет, какие у нас у детей отдали... результаты по потоку? Помнишь, Ой, у нас там вообще... Приезжали 100, да, с, с детьми 10, 12, 13 лет. Там такие результаты. Они даже особо не присутствовали на потоке. Так иногда появлялись. Mm -hmm. но, некоторые слушали, да, да некоторые, А некоторые слушали внимательно все. И такие выдавали результаты просто. Они оказывались в атмосфере. Вообще дети... Детям очень не хватает такой объемной энергетической атмосферы, которую мы создаем на потоке. Это уникальный процесс. А дома, ну, дома серенькая энергетика, не особо глубокая, не особо масштабная. А здесь такая мощь, и они оказываются в своей среде. Они там раскрываются так сильно, что я помню, на завершающей встрече один отец приехал, он приехал сам женой и двумя детьми, 10 и 12 лет. И вот сидим, значит, каждый рассказывает о том, что произошло в потоке, подводим итоги. И отец хотел сам выступить и пропустить детей. А сын говорит, "Подожди, я тоже хочу сказать. И он такое выдал. Отец сидит и плачет. То есть он впервые увидел сына на такую глубину, в таком понимании. Вот такое произошло. Это реальный случай. Где можно узнать подробности о предстоящем тренинге, о потоке жизни? Также есть топ по ссылочке. Вот видите фотографию кругленькую. Под ней должна быть ссылка, где написаны данные Анатолия, кто он, что. И дальше активная ссылка. Вот по ней проходите топ-линк. Либо сайт ру, Просто в Яндексе забывайте. Анатолий Некрасов сайт, сайт И там тоже есть информация. Как сбалансировать свое эго? Как? сбалансировать а, свое сбалансировать. эго. <свят> ну, это легче всего и быстрее всего. Это, конечно, вот то, что я говорил, гармоничное развитие личности, гармоничное, то есть раскрытие всех тех ресурсов, которые есть. И они раскрывшись, они смогут как раз вас поставить в нужное место, сделать вас достойным вашей жизни. Почему возникает дисбаланс эго? Потому что у него не все не все аспекты жизни гармонично выстроены. Когда все в гармоничном, эго работает классно. Оно делает свое дело и не мешает. Читала, что иногда мечтать опасно. Что вы можете сказать об этом? Знаете, мечтать опасно в том случае, если в голове много негатива. Тогда мечты, зачастую человек мечтает... О хорошем, но этот негатив его внутренний, его подсознание, оно может переформатировать, и человек получает для себя или для других результаты совершенно другие, иногда, иногда даже отрицательные. Это говорит о том, что нужно очень глубоко проработать свою личность, перестроиться на позитив. Но вот поток жизни и курс гармоничного развития личности – это как раз то, что наиболее, пожалуй, Скорые, быстрые, ну как быстрые, ну в течение года все произойдет. То что поток жизни на самом деле он длится э, всего таких, он несколько, не, больше, чуть больше недели. Но вообще его длительность растягивается на последующий целый год. То есть еще целый год идут в человеке изменения и переформатируется вся его жизнь. Ну него результаты главное, сразу. Ну а, да, результаты, кстати, результаты видно сразу. Даже здесь же, вот на потоке э, идут процессы, например, и здесь же звонят родители, и у них, оказывается, происходят такие вещи. То здесь же моментально все. Сейчас, вообще сейчас удивительное время. Все, э, все меняется вот так вот по щеточку, как говорится. Особенно когда в коллективе, ведь чем еще поток интересен. Когда коллективная идет работа. Есть ценность индивидуальной работы, это, а есть ценность еще и коллективной работы. Там такое просыпается, такие вещи открываются. Люди, ну это фантастика, люди уезжают другими, это гарантированно. Виктория, где бронировать гостиницу в Геленджике? Но ну, если вот у вас двое детей, то мы будем предлагать именно гостиницу Чтобы потом туда заказать няню или воспитать, или как-то организовать Если без детей, то можно тот, ту гостиницу, которую мы будем рекомендовать А можно в любом месте, здесь, в принципе, практически на любом Можно на 10-15 минут на такси доехать Любой, какой вам подойдет. Очень-очень много здесь гостевых домов, апартаменты можно через Авито снять, тоже с видом на море. Хорошие, достойные за небольшую оплату по суточной. Мы сейчас, мы сейчас определяем место, зал, главный зал, где будет проходить. Надо учитывать многие факторы, в том числе вот запреты на проведение. То есть это мы все учитываем. И если вдруг возникнут какие-то трудности, мы все равно будем проводить, мы находим разные варианты. Так вот, когда мы зал определим, мы вокруг предложим те варианты гостиниц или апартаментов в радиусе, в пешем радиусе. Город небольшой, поэтому здесь легко. Такси всего 100 рублей, даже там 70 рублей по городу. Это легко можно доехать. Но мы постараемся сообщить вам заранее, где находится зал, и вы спокойно закажете. Сейчас зимой это не будет трудно. Апартаменты, гостиницы всегда можно будет снять. Проходит ли астма у детей? Ребенок болеет с трех лет, сейчас ему одиннадцать. Это консультирование или что-то? Здесь нужна, да, нужна консультация. Есть у меня такие примеры избавления от астмы, но это мне нужна консультация с родителями, с родителями, в первую очередь с мамой. Ну, мама и пишет, я думаю. В чем может быть причина, если у девочки преобладают мужские качества? Причин может быть много. Я просто почему улыбаюсь, потому что это сегодня вообще-то довольно распространенное явление это В первую очередь это родовые некоторые настройки, то есть породу зачастую, лошадиная присутствует порода у женщин в нескольких поколениях. Это, к сожалению, данность нашей страны еще и сказывается. Второй момент это воспитание. Третий момент какие-то собственные, ребенок пришел собственными задачами подобного плана, то есть это целый комплекс, поэтому надо шаг за шагом убирать вот эти вот вещи, но это все, все решаемо, все решаемо, и желательно, чтобы до 18 лет, конечно, проработать как можно больше, глубже вот это все, чтобы все-таки в жизни вышла не очередная лошадка, а вышла женщина, иначе счастье, конечно, добиться будет трудно. А, вот вы рассказывали то, что консультация нужна про то, как вот, женщина с мужем нет отношений и не выстраивается а, дальнейшее, и сказать про хирургические инструменты. Вот она уточняет, что вы имели в виду. Ну, я условно так. Хирургический инструмент это тогда, когда мы... нужно сменить партнера. имею в виду это то что так, мне, я, сами связаться. понимаете, я сторонник активно прорабатывать семью до тех пор, пока это разумно. Но бывают ситуации, когда нет смысла упираться вот в укрепление именно этой семьи. Спрашивают, когда начнется курс прозрения. Актуальный вопрос про курс. Очень жду человека. Курс прозрения мы готовим его, готовим. И решили его начать в январе. то что сейчас большая подготовка. Еще ряд курс. И его тщательно готовим. То есть в январе Среди, он начнется. Да, скорее всего. С кем можно узнать, связаться, узнать подробнее? Ну, смотрите, здесь можно написать прям личное сообщение. Потому что это все равно здесь помощники читают Анатолия Александровича. И на них это попадет. Можно, как я говорила, выйти по ссылке, где реклама курса под его фотографией, там ссылочка активна, где написано Анатолий Некрасов, кто он, и активная ссылочка. Там разные продукты. Вот тот, который интересует, там обязательно контакты, там написать. Либо здесь в личном сообщении. Как слушать душу? Под... Угу. Как слушать душу? Ну, это действительно нужна проработка и тела, и психики, и энергетики человека. Это очень хорошо, подробно об этом говорится в книге «Пробуждение женщины». Там, по сути, если вы будете делать все, что там записано, я прям там предлагаю вот, с ручкой бумагой эту книгу читать, и вы постепенно выйдете на глубокое общение с душой. Потому что женщина, которая вот автором моей книги, она как раз через эту книгу-то и вышла на общение с душой. Да, Виктория, можно ли будет провести личную консультацию в Геленджике, будет ли у Анатолия время? Мы сейчас переехали вообще на зимовку в Геленджик, но вот мы с дочкой большую часть времени здесь живем, а Анатолий Александрович к нам приезжает достаточно часто, поэтому можно даже 3 января как вариант, или после, может быть во время, но во время не очень удобно, можно на день задержаться, поэтому да, есть такая возможность и всем остальным тоже. Здравствуйте, ну, да. про курс «Форсаж» расскажите, пожалуйста, благодарил. Вот смотрите, вчерашний эфир, там делятся супруги Оля и Дима Денисенко, что им дал «Форсаж», как он вообще проходил. И сейчас от начала эфира пересмотрите, там тоже еще очень подробно Анатолий Александрович рассказывает. Да, прос, просмотрите начало этого эфира, я там рассказываю более подробно о нем. И прямой эфир, да. Скажите, рематологический артрит излечим, врачи говорят, на всю жизнь. Вы знаете, нет неизлечимых болезней. Нет, в природе нет такого. Человеку всегда даются силы, ресурсы для излечения, ну или как минимум облегчения этой болезни, любой болезни. Я несколько неизлечимых болезней из излечил. У меня есть несколько таких примеров. Например как, ну, диабет, например, что вот первое пришло. Некоторые диабет считают, ну все, человек попал, на иглу, тем более сел на инсулин, и все, он уже, считай, подписан, вот, излечимо, излечима эта болезнь. Ну, еще ряд болезней. Поэтому надо смотреть, надо развиваться, надо не терять надежду. И ведь болезнь дается для того, чтобы человек развивался, чтобы не стоял на месте. Если болезнь дается ребенку, то, значит, родителям нужно развиваться. Значит, они упустили важные момент, и вот сейчас нужно наверстывать такой вот форсаж, сделать для себя, чтобы решить какие-то важные задачи, и тогда эта болезнь уйдет совсем или как минимум облегчится. Друзья, болезни даются для того, чтобы человек не стоял на месте. Вот, развиваясь, можно решить очень многие вопросы. Я через себя решаю очень многие вопросы. Анатолий Александрович сам излечился от нескольких болезней, тоже заболеваний, и много-много сейчас таких примеров. Сыну двенадцать лет не хочет отдельно спать в комнате. Вот прям два подряд вопроса. Как объяснить, чтобы мне было больно? И вслед за ним, пожалуйста, подскажите, как научить сына семи лет спать отдельно? Какая тема актуальна? это это вообще уже беда друзья это уже беда то что 7, тем более 12 лет это конечно это уже серьезные могут быть искажения психики и можно получить серьезные проблемы в дальнейшем судьбе поэтому Вообще это, конечно, начинать надо с детства, с раннего детства. Не зря говорят, воспитывать надо тогда, когда ребенок поперек лавки лежит, а не по вдоль. Ну, то есть с самого малого возраста. Но если уж так запущено, нужны кардинальные меры. Здесь уже давайте начнем с консультации, там будет видно. В Казани планируете приехать? Казахстан, Нур-Султан, когда планируете? Казань или Казахстан? А вот и, и там, и там, и в Нур-Султан, и в Казань. А, ну, э, пока в Казахстан планирую обязательно приехать. Ну, а не открыли, пишут, не открыли еще его. Еще не открыли? Ну, я, ну, почему-то ездят, я вижу, У -у -у. люди как-то проезжают. На, наверное, да. Наверное, может быть, ну, в общем, узнаете поточнее, потому что как-то происходит прозачивание. Uh -huh. вот у меня недавно товарищ из Алматы приезжал. Так что, не знаю. А по поводу того, когда, ну, когда откроется, я в Казахстан обязательно приеду, и в Нур-Султан, и в Алматы. А в Казани в Казань я много раз бывал, и даже жил какое-то время там с семьей. Вот, ну, мне нравится город, я думаю, думаю обязательно буду когда-то, просто когда не знаю. В Геленджике пишет, Алена, я уже все забронировала, вот, молодец. Вы знаете, Геленджик, вот мы здесь оказались, мы здесь и поток-то решили тоже провести, Казалось, что для потока хорошо, это место выбрала дочь. Это она нам как-то утром просыпается и говорит, я хочу в Геленджик. А мы же ее всегда слушаем, ее такие неожиданные заявления мы обязательно проверяем. Uh -huh. Ну вот Диана, я говорю, ну езжайте, отдохните пока. Мы только переехали в дом, там все не обустраивались. Я говорю, я пока все обустрою, а вы езжайте отдохните. А оказалось, ей надо здесь жить. Здесь жить вот на этот год, подготовка к школе, здесь классный садик, которого нет в Москве рядом с нами. Uh -huh. вот. И там была бы проблема целая, надо было час бы вести ее в этот садик там, смотрите, по пробкам. А здесь пешком три минуты, она в садике в классном. Поэтому она выбрала, и получается, я когда начал исследовать, где проводить поток, так ну а что лучше-то? Здесь все классно для этого, есть и главное есть дольмены, что, чего нет во многих других местах есть замечательное, духовное, сильное место. Как решить проблемы с родом? Ну, первое, что я уже сказал, вот говорил, это пройдите курс генетического здоровья. Сначала пройдите эту часть, ну, а потом родом заниматься надо будет уже по той схеме, которую мы предлагаем. Это курс гармоничного развития личности. И вы через 10 месяцев будете у вас будут решены все вопросы. Но если уже что-то хотите шагнуть дальше, вот как вот эта пара Дмитрия и Ольга Денисенко, то тогда форсаж. Форсаж для рода. Да, Казахстан, пишут, кто-то уже открыл, открыли авиасообщение. Я тоже сегодня просто после поездки 5 перелетов за неделю, если не 10, поэтому немножко я запинаюсь, простите. А кто-то пишет, что через Стамбул летает. То есть есть варианты точно. Скажите, пожалуйста, если у ребенка аутизм, как быть, как принять, почему так случилось? Аутизм, друзья, вы видите, как в последнее время он очень сильно прогрессирует. Это болезнь и другие патологические. Почему так много? Потому что родители... Не создают того пространства, в которое может, быть, может прийти вот такая большая душа. Сейчас современные дети очень большие по, своим, по своей энергетике, по своей мощи, по своей вот, энергетической силе. А сфера, энергетическая сфера родителей маленькая. Ну и представляете, простой, вот на пальцах объясню. Большую сферу как затолкать в маленькую? Только можно сжать выпустить, как говорится, воздух и сжать, и тогда скомкать и туда поместить. Вот это и происходит. То есть происходит нарушение всех физических, психических, энергетических функций ребенка. Он сжимается, он попадает в такое узкое пространство, маленькое, родителей не готовые принять такую большую душу. И вот отсюда. Поэтому раскрывайте свое пространство, сферу все больше. И чем раньше вы это начнете тем больше изменений произойдет у ребенка. Я знаю случаи, но это, правда, на ранних стадиях я помогал, прям буквально после рождения сразу включались родители, очень быстро начали развиваться, буквально за месяц они достигли очень большого состояния энергетического, психического, и ребенок прям на глазах, на глазах, на глазах расправился. Не до конца, но, по крайней мере, он адекватный, живет классно, понимаете? То есть это... Это реально, это можно, то есть вот это два примера таких у меня есть, это говорит о том, что это действительно так и есть. Поэтому развивайтесь, друзья, создавайте атмосферу своих отношений, своей личности, такую качественную, такого качества и такой высоты и глубины, чтобы ребенку было легко и свободно в ней. Да, но также материнская любовь, да, материнская материнской любви, книга. Ну да. Там много чего. Нужно. Муж, алкоголик и патологический врун. Уходить или жертвовать ради троих детей? Ну, знаете, вот вы ставите такой жизненно важный вопрос. И вы, я, чтобы вам сейчас дал ответ, нет, я так не могу. Надо глубоко изучить вопрос. Потому что патологический врун и алкоголик это... Скорее всего, незрелая личность. И здесь, может быть, надо посмотреть. А может быть, его легко перевести в зрелые стадии. Угу. Благодарю. Так, были ли случаи излечения от гепатита Б? Конечно. Конечно. Конечно. Конечно. Как вы... Гем... Ну, даже гемофилия. Вот еще проблема с кровью. Гемофилия считается неизлечимой. То есть... По наследству, передающейся и так далее. У меня три случая э, излечи, излечены. Угу. Родимое пятно на левом боку. Имеет ли одно отношение к роду? Либо какая-либо задача? Вы знаете, каждое э, родимое пятно, каждое родимое пятно имеет за собой какую-то задачу. Это след какой-то из прошлой жизни. Из рода или из прошлой жизни. Это нет времени этим серьезно заниматься, вообще это очень большая тема. Можно по наличию родовых пятен много найти в человеке и устранить, и раскрыть ресурсы. Ну и здесь тоже вот этот курс ГЗ, да, может пройти. Обязательно пройти курс. Вообще курс генетическое здоровье, это он сейчас нужен обязательно для всех, потому что он повышает иммунитет в первую очередь, иммунитет в пять ну, три три – это мало. Пять раз, как правило, повышает иммунитет. А это в наше время, согласитесь, имеет большое значение. А это, во-первых. А Во-вторых, устраняет действительно родовые проблемы на большую. До седьмого колена. Нет такого инструмента, вот больше, ни у, нет ни у одного мастера, нет такого инструмента, который до седьмого колена. Это я... Вам говорю точно, потому что эта практика именно такая. – Ну да, там спрашивали, с сознанием ли, там получается и с сознанием, и одновременно на тонком плане задача решается. – то есть, это Да, как -то это на энергетическом да, энергетическом, да, на энергетическом плане. Да, – Очень ну, глубоко. А, шизофрения, в чем может быть причина? – Там, как правило, много причин, много причин. С -с Серьезные случаи, но еще раз говорю, нужно создавать общее э, пространство комфортное гармоничное пространство самой этой личности вокруг родственников близких, род проработать то есть ну, целый комплекс его а там уже смотреть, потом уже смотреть Вера спрашивает нервный тик у девушки чем можно помочь, какая работа со стороны родителей Дяна, можем... ну, да, вот последний вопрос угу. а то у нас эфир закончится Нервный тик. самом вопросе есть ответ. нужно э, изменить атмосферу жизни, в которой находится девочка. нужно э, заложить ее э, мечты раскрыть, относиться к ней по-другому. то есть, ну здесь комплексный подход. давайте на консультацию, то я распишу весь э, путь для решения этой задачи. Да, по консультации, по стоимости тоже сюда. Напишите в личное сообщение, помощники вам ответят. В онлайне гармоничное генетическое здоровье, да, конечно, он именно в онлайне Спрашивают, есть ли. Большие еще вопросы, дорогие. Давайте в следующий раз тогда уже, к сожалению, не успеваем. Да. Уже одна минуточка, полминутки осталось, Андрей Александрович, все, прощайтесь. Все, благодарю вас, друзья, благодарю. Если вам понравилось, напишите. Мы будем повторять такие встречи. Благодарю. До свидания.